Серия. А, серия Safari а, у нас получила продолжение а, в лице а, линейки бюджетных видеорегистраторов это HD который поддерживает поддерживают а, подключение аналогов и а, HD видеокамер и, и линейки видеорегистраторов IP видеорегистраторов и IP видеокамер также еще планируется в ближайшем а, времени то есть где-то у нас в праздников а, ожидается поступление дополнительной линейки гибридных видеорегистраторов, которые позволяют HD и IP видеокамеры. Вот. И соответственно видеорегистратор, который поддерживает TVI, TVI Ну видеокадры. Вот. То есть будут мультиформатные видеокамеры, которые будут поддерживать стандарты HD, TVI, соответственно, CVI, ну, FM, память. и будут гибридные видеорегистраторы, которые будут IP, работать HD. с HD и с IP. Uh, здесь у нас представлен uh, сетевой видеорегистратор uh, с поддержкой четырех камер, 4 IP видеокамер и четырьмя каналами питания, uh, с плывом питания, uh, поддерживающие жесткие диски стандарта 3,5 дюйма вот, и купольная видеокамера. И видеорегистратор с поддержкой построено на 8 и 24 канале, будут вот, 16 канале регистраторы, тоже наверное, будет ну, чуть позже, то есть в следующем в поставке. Вот. Причем есть такая одна небольшая особенность, что обновление прошивки у нас добавило там, поддержку для 8 каналов. Один дополнительный канал, то есть получается 9 э, видеоканек и 24 канале регистратор получили также один дополнительный канал, то есть э, теперь созможность лечение до 25 э, видеоканок 2 мегапикселей стандартной. В Сафари также у нас э, сопровождается трехлетние гарантии на все города как видеокамеры, так да, и, и видеорегистраторы. Вот. Ну и, э, как я сказал, HD решения. Вот, они у нас здесь в общем, представлены только вот видеокамеры. А IP-регистратор да, с поя вообще А П-регистратор, да, этот регистратор поддерживает 4 э, поя видеокамеры. А не все вообще поя. Нет, не только четверка, да. Четвертое. Сколько он такого у вас Если а, контакт оставить, ну, происходит либо можете зайти на сайт NESA.info, там оборудование с розничной ценой есть. ну не пригадывается цена, не здорово, естественно.